Дашьян. Так. Иди нахуй! А теперь время выбрать самого смешного. Иди нахуй, идиот, блядь! Блять, что-то вообще в голод. Иди нахуй, вообще не смешно, блядь. Я со второго смеялся.